Пользу чистящих топливных присадок сейчас, пожалуй, никому не нужно объяснять. Более того, многие производители автомобилей даже рекомендуют время от времени заливать такие присадки в бак, особенно в тех странах, где качество топлива не на высоте. Но двигатели современных автомобилей крайне сложны конструктивно. И применение быстрых, агрессивных присадок может не только навредить топливной системе, но и вывести из строя дорогие датчики и катализаторы. Поэтому мы, наши лаборатории, Разработали сбалансированный комплексный очиститель топливной системы, который применим для всех типов бензиновых моторов. Когда я выбирал себе автомобиль, помимо размера багажника, плавности хода, меня также интересовал дешевизное обслуживания и маленький расход топлива. Поэтому мой выбор пал на бензиновый Renault Megane. Машины меня устраивает полностью, но где-то через год я заметил, что расход топлива вырос по сравнению с тем, что был сразу после покупки Я раньше не пользовался никакими присадками и никогда их не применял Но тут решил попробовать и залил в бак очиститель топливной системы от Suprotec Поначалу не происходило никаких изменений, но где-то на втором баке я начал замечать, что двигатель стал работать тише, особенно на холостых оборотах Когда я посмотрел на бортовой компьютер, я не поверил своим глазам, средний расход упал почти на литр Теперь я каждые 3000 километров заливаю очиститель топливной системы в бак. Делается это очень просто. Отворачиваем крышку, открываем защитную чеку. Здесь есть удобный носик, для того, чтобы удобно залить очиститель. Ну и, собственно, выливаем очиститель топливной системы перед заправкой. Теперь нужно залить 30-40 литров топлива. И все. И мотор в чистоте и денежки целее. Очиститель топливной системы для бензиновых двигателей начинает работать, как только попадает в бак. В первую очередь он связывает и нейтрализует конденсат в баке и очищает стенки топливных магистралей, улучшает ток бензина. Вместе с этим происходит очистка подкачивающего насоса или топливного насоса от отложений, из-за которых снижается его производительность и ресурс. Следующий участок в топливной системе, более всего страдающий от загрязнений, это форсунки. От грязи ухудшаются их рабочие параметры, а также правильность и эффективность распыла топлива в камерах сгорания. Очиститель топливной системы Suprotec мягко растворяет отложение, нормализуя работу форсунок, благодаря чему снижается расход топлива, увеличивается мощность двигателя, уменьшаются шумы и вибрации. Продлевается ресурс катализаторов. В самой камере сгорания очиститель очищает образовавшийся нагар э, с поршней и седел клапанов, э, что приводит к повышению компрессии, приводит к улучшенному теплообмену деталей, снижая риск прогара поршней и клапанов. И самое главное, чистая топливная аппаратура и двигатель в целом начинает работать, так как это было задумано на заводе без отклонений и нарушений. Это приводит к увеличению ресурса двигателя. Это приводит к увеличению экономии топлива. Это приводит к снижению затрат на содержание автомобиля. Супротек. Добавь жизни.